Итак, доброе утро Воскресенье, 10 утра Мне сказали, нужно ждать всех Я не думаю, чтобы сюда кто-то так Особенно стремился Из тех, кто не знает А те, кто знает, я думаю, уже здесь Итак, наш сегодняшний Прямой эфир Это фильмы ужасов Кто-то любит фильмы ужасов? Если кто-то к нам присоединяется в этом как-то себя обозначайте. Фильмы ужасов. Если кто-то их любит смотреть, то тому будет понятно, о чем сегодняшний прямой эфир. Потому что я их смотрю ежедневно. Причем ежедневно в повседневной жизни. И сегодня пару таких историй <смех> расскажу вам, постараюсь не запугать никого этими историями. А истории будут о двух девушках. <смех> Одна девушка, это был фильм ужасов, это было несколько месяцев назад, мы с ней познакомились. У нее была ну, проблемы со здоровьем были, она молодая но уже там какие-то серьезные такие вопросы были, что надо делать. Ну и мы когда с ней начали уже общаться, я говорю, ну а ты-то делаешь чего-то? Она, ну как, болею, иду к врачу обычно. Я говорю, зачем? Взгляд такой был, знаете, так, то ли я сумасшедший, то ли, я, то ли он сумасшедший, то ли я сумасшедший. Я говорю, что значит зачем? Я говорю, ну ты к врачу идешь по какой-то причине, зачем? Потому что болею, я говорю, это понятно, причина, почему ты к нему идешь. Человек, которому не задавали таких вопросов, он всегда в шоке, потому что это не связывается с его представлением о мире. У меня немножко другое представление о мире, поэтому мы, когда начинаем разговаривать, не все мои вопросы находят сразу. А человек не может ответить на вопрос на какой-то. Как правило, что человек делает? Он начинает задавать встречные вопросы или уходить от ответа и обвинять человека другого, что ты там ты дурак, ты задаешь мне дурацкие вопросы. Я говорю, давай мы не будем решать, кто из нас умный, кто дурак, просто ответь, зачем ты идешь к врачу. Говорит, ну, чтобы болезнь он мне вылечил. Я говорю, и дальше я прихожу, я говорю, что делает врач? Ну, назначает лечение и еще что делает? Выписывает лекарства. Говорю, ты лекарства пьёшь, проходит время. Ты здорова? Ну, на этот, на, на, на этот момент здорово, но потом опять иду к врачу. Я говорю, а что на лекарствах написано? А у нее э, постоянные э, сопли, такая постоянная, э, чтобы она не нюхнула, у нее начинаются сопли. Особенно весной врач говорит, это аллергия. Она брызгает галазолин, там, еще что-то она там брызгает, какие-то размягчающие, какие-то... Э, расширяющие сосуды у нее там разные баночки и она знает какие когда брызгать когда начинает печь уже жечь нос она начинает какие-то смягчающие масла туда брызгать я говорю баночки давай будем читать что там написано читаем на одной баночке влияет на сердце влияет на почки влияет на печень влияет Она говорит, ну, так а я этого не знала, я говорю, ну врач тебе не обязан, не обязан это говорить. Но когда ты это делаешь, то потом, когда у тебя с сердечком начинаются проблемы, ты что опять идешь, делаешь, опять иду к врачу. Ну такой вот замкнутый круг получается. Э, чтобы вы понимали, почему я говорю, что это фильмы ужасов, потому что я знаю девушку, это, это я говорила первая девушка, есть еще одна девушка, у которой проблемы были, ну, уже серьезные проблемы, потому что она постарше, лет на 20 старше предыдущей, и у нее. Ну, целый там свиток болезней. Что она делала? Она говорит, это все от этого, от, от веса. Потому что весит она довольно много. И говорит, я уже двигаться не могу, я не встать не могу, сама по лестнице подняться не могу. Ну, ну серьезные такие проблемы, фильм ужасов. Что она делала? Надо как-то избавиться от веса. Врачи уже, понятно, что не помогают. И она начала искать там какие-то другие методики. Поэтому первая методика – это к врачу. Вторая методика, мы начинаем искать каких-то там в интернете кумельцев. Обычно, кто это? Обычно люди, которые говорят, я вам все помогу, сделаю, наложу руки там на вас, или подышу на вас, или что-то там наколдую, нагадаю, и все у вас пройдет. Это второй вариант. И она вот по этим колдунам прошлась, тоже проблем как бы не решили. И она решила пойти на кардинальные меры. А для этого предлагаются какие-то методики и серьезные клиники, которые делают, чтобы вы себе представили, вырезают желудок. Половина желудка вырезают, и человек типа будет не так много есть. И она нашла эту методику. Муж, правда, ее не поддержал. Он говорит, сумасшедшая, что ли? Во-первых, денег это много стоит. Он из-за денег, скорее всего, не поддержал. Ну и, собственно, жена жене беспокоится о ее здоровье. Тогда она нашла еще одну методику. Есть такая методика проглотить шарик, называется. Глотает человек шарик с Да, глотает. Потом его через трубочку надувают, как-то там закрывают, и с этим шариком желудки ходят. То есть кушать ты не можешь. Фильм ужасов, потому что кушать-то хочется. Она ест, а у нее обратно все выходит. И так она продержалась, ну, первые дни чуть не умерла. Потом продержалась на так месяц. Ходить не могла. Ну, больной человек. И она вот это кушает, у нее там изжога, ей очень плохо, и... но за месяц она похудела на 5 килограмм. Потом она этот шарик естественно там попросила, чтобы его сдули, вытащили. Вот. Поэтому этих фильмов ужасов на сегодняшний день я насмотрелся уже, поскольку я общаюсь с людьми, которые что-то собираются с собой сделать и, как правило, вот доходят до таких вот вещей. И у всех практически у всех один и тот же вопрос а что ты предлагаешь? и у меня на этот вопрос я понял что ответа нет потому что что бы я ни предложил это будет встречено точно так же как если бы э, предложили вот те методики которые они находят если им понравится они возьмут, не понравится они возьмут поэтому я не предлагаю никаких методик уже давно я предлагаю включить мозги вот есть у нас такая тренерская работа, называется «включение мозгов». Я вам ее сейчас продемонстрирую в действие, Потому что мы практики. Мы делаем некоторые вещи, которые приводят к результатам. Девушку эту мы, как бы, спасти ее полностью не удалось, но сегодня она шарики не глотает, сегодня у нее идет снижение веса определенно не быстрое, и сегодня она сегодня. Знаете, прикол в том, что она сегодня может сама подняться по лестнице, потому что раньше она по лестнице на второй этаж подниматься не могла. У нее есть девушка, которая помогает по дому, она ее поднимала на второй этаж, а ванна на втором этаже. Но если надо принять ванну, ванну она точно уже сама давно не может залезать. Вот Сегодня она может подняться на второй этаж, сегодня она может самостоятельно принимать ванну. Я считаю это достижение. Прошло два месяца, она что-то за собой сделала. Так вот, техника включения мозгов, как она работает? Во-первых, вопрос, почему мы это делаем, почему мы идем к врачу, когда понимаем, что это нам не дает решения наших проблем. Почему? Потому что так делают все, потому что большинство делают так. Вопрос тогда, есть люди, которые делают не так, которые не ходят к врачу, например, и не болеют, такие люди есть? Ну, как бы мы знаем, что они есть, существуют. Просто в интернете есть только предложений, мы же не знаем, кто из них кто. Поэтому вопрос недоверия к ним. Не надо им верить, никому вообще верить не надо, надо верить себе. И вопрос не того, что они предлагают, потому что руководствоваться, опять же, если мы верим в себе, надо своими знаниями, а не чужими. А самое главное своими желаниями. Я повторюсь, люди, которые со мной иногда выходят на э, контакт, они спрашивают, говорят, что вы предлагаете, вы же хотите что-то продать. Ребятки, не надо руководствоваться моими желаниями. Вопрос, что вы хотите купить. Если вы хотите что-то купить, вы найдете это. Надо это уметь выбирать. Потому что сегодня все то, что предлагается, это рынок. Рынок болезней сегодня существует, и рынок здоровья существует. И это все стоит денег. Болезни стоят денег, и здоровье стоит денег. Люди, которые ходят к врачам, они покупают болезни. И это стоит гораздо дороже, чем стоит здоровье. Если разобраться и посчитать, а мы это считали не единожды, можете посмотреть предыдущие посты, вы увидите, что здоровым быть гораздо дешевле. Гораздо дешевле быть здоровым сегодня, чем болеть. Я уже не говорю о состоянии болезни. Когда вы больной, вы сволочь для всех. В первую очередь для себя. Потому что когда человек больной, то рядом люди, которых он любит, они тоже переживают, им тоже тяжело от этого, и они тоже от этого страдают. И так как болезни мы приобретаем сами, никто нам их не дает, Бог не карает, мы сами их целенаправленно к ним приходим, следовательно, мы сами это делаем. У меня есть знакомый один, зовут его Володя Снатенкова, он такой, он путешественник, он вот взял, пошел в Африку, и три месяца по Африке бродит. Причем он еще набирает с собой группу детей и водит их по Африке, например. Потом они приходят. У него есть теория по поводу болезни, мы с ним разговаривали на эту тему. Он говорит, больной, значит, плохой. Она очень правильная теория и очень разумная. Но эта теория, поэтому мы ее касаться не будем, но основа, в принципе, вот всех наших действий – это как раз вот это. Больной – значит, плохое. Значит, что-то неправильно делаешь. Значит, делаешь себе плохо, значит, делаешь плохо близким и родным. Следовательно, надо разобраться с этим. Включать мозги. Вот, переходим к включению мозгов. Дело в том, что проблема состоит, что мы сами не можем себе включить мозги, потому что сами себя не видим со стороны. Почему не видим? Потому что все наши действия, они мы находим в себе всегда оправдание, какое бы действие мы ни сделали. Со стороны мы это видим, да? Когда человек делает неправильное действие, мы говорим, мы знаем, что он неправильно делает, но сказать ему об этом нельзя, потому что он нас скажет, да пошел ты, что ты мне будут рассказывать, как мне жить. И эта проблема самая большая. Поэтому мы все упростили до минимума, до минимума, и нашли для себя простое очень решение. Вот об этом решении я сегодня скажу, чтобы, фильм не превра... чтобы жизнь не превращалась в фильм ужасов, которые делают люди с собой, сами причем. Есть очень простое решение. Говоря простым языком, это объединяться и разбираться, как убрать проблему. Проблему убрать можно одним способом. Убрать привычки, которые вас привели к этой проблеме. Потому что все проблемы рождены систематическими действиями. Мы что-то делали систематически, например, если у человека, я уже говорил об этом, цирроз печени, это он не упал в балкон на голову и печень не отвалилась. Это долгое-долгое время, он ел что-то такое, что токсины разъедали его печень в итоге, например, алкоголь пил долгое время. И печень от этого, когда начала разлагаться, он опомнился и говорит, ой, что теперь делать? Теперь, конечно, можно бросать пить, но толку от этого не будет, потому что печень, когда уже разлагается, когда уже дошло до такой стадии, что это уже цирроз, цирроз это когда уже нельзя восстановить, то человек... Умирает. С другой стороны, когда вам ставят диагноз цирроз печени, то это врач, который особенно не сильно понимает вы в этих делах. Почему? Потому что есть очень много случаев, когда с циррозом печени люди восстанавливали печень. Печень – самый восстанавливаемый орган в организме. Он один из самых главных и лучше всего восстанавливается. Почему? Ну, чтобы вы представляли, я так коротко скажу. Клетки печени живут несколько месяцев. они умирают и рождают новые клетки причина не невосстановления печени когда клеток больше умирает чем рождается и когда этих клеток нерожденных становится много то печень в принципе ей приходит кирдык вот и поздно да уторпеть боржоми так вот что с этим делать нужно просто взять две вещи исключить то что делает печень то что Убивает печень, клетки печени. И дать то, что эти, эти клетки рождают. И если это дать, то можно остановить болезни, можно восстановить. Печень восстанавливается очень быстро и легко. Очень много у нас случаев, когда люди восстанавливали печень почти с убитого состояния. Конечно, если я говорю, если не, не зашли за черту. Но если врач сказал, что вы зашли за черту, это еще не значит, что это правда. Это просто, как бы, он сказал благодаря своему опыту. Вот. Но не останавливаемся на печени. Итак. Как же э, разобраться с тем, куда ходить, куда не ходить, что делать, как, что вообще делать, чтобы не, не болеть и чтобы быть здоровым? Я вам не буду говорить конкретно до конца, что мы делаем. Я вам скажу основу, что нужно, с чем нужно разобраться. Нужно разобраться с причиной. Причина она в при, привычках. И привычки это придется менять. Если вы не будете менять привычек, то э, ничего не изменится. Был такой товарищ Эйнштейн, который говорил в свое время. Делая одни и те же вещи, получаешь одни и те же результаты. Хочешь убрать проблему, надо убрать э, те действия, которые привели тебя к, этому, к этой проблеме. А действия – это, как правило, те привычки, которые мы делаем ежедневно. Поэтому пока мы не убрали привычки плохие, не имеет смысла думать, что мы что-то можем решить. Это касается всего. Касается здоровья, касается близких людей. Вот у человека, как правило, в жизни близких людей ну, один, два, три, у кого-то пять как там говорит, у тебя в одноклассниках три знакомых на свадьбе было 300 на день рождения пришло 30, а когда случилась беда, осталось всего три, и то это мама, папа и дедушка поэтому близких людей говорят, у меня много, но вот тех, которые действительно мне близки они их очень мало как сделать так чтобы их было больше а это тем не менее основа всех болезней потому что основа всех болезней это плохое настроение плохое настроение создают люди а люди с нами держатся в зависимости от того какие у нас привычки как видите круг замыкается всегда на привычках плохие привычки плохой, формируют плохой характер плохой характер формирует э наше счастье в жизни. Ну, вы и сами знаете, да, вот если у человека плохой характер, с ним вы не хотите общаться, правда? А если хороший характер, тогда вы готовы с ними общаться, вы с ними готовы, с ним, вы, вы идете туда, выбираете из толпы этого человека и хотите с ним встречаться снова и снова. Да, есть же такое. Ну, человек, у которого плохой характер, думает не потому, что люди со мной не хотят встречаться, он, он же знает, что он хороший. А люди, сволочи, не хотят со мной встречаться, не хотят разговаривать и привычки менять не собирается поэтому как правило он портит себе жизнь самостоятельно но думает на других повторяю потому что со стороны себя не видит вот наша методика возвращаемся мы э, пытаемся научиться общаться с людьми вот я в интернете постоянно выхожу на связь с кем-то из вас из, и может быть из тех кто уже э, сейчас меня слышит с кем-то я общался что отвечают люди? Они говорят, что вы предлагаете? Ребятки, я не могу вам ничего предложить, пока я с вами не знаком. Я знакомлюсь с людьми. Потому что я не знаю, чего вы знаете. Поэтому вопрос, он для тех людей, которые не собираются общаться. И я их, в принципе, оставляю в покое, общаюсь с другими. Есть люди открытые, которые начинают общаться. Мы договариваемся о какой-то встрече, мы обмениваемся какими-то результатами. У меня результаты есть по здоровью, по бизнесу, по общению с людьми. И, собственно говоря, у человека появляется еще одна возможность, еще одни знания, как применить это для себя. То есть, примерить, подходит ему то, что делаю я по здоровью, подходит ему то, что делаю я по общению с людьми, или подходит ему там, другие какие-то вещи. Это просто знания, которые человек может использовать или не использовать, но странным образом 95% в интернете отказываются от этих знаний. Вот это приводит к тому, что эти 95% оказываются у врачей, потому что они отказываются от знаний. Очень же просто, да, взял лекарство, прочитал аннотацию и сказал, надо мне это лекарство или нет. На этот момент, допустим, вы не можете от него отказаться, но причину-то вы понимаете, что нужно в будущем как-то от этого отказываться и нужно искать ходы. Но если вы проигнорировали этот момент, то завтра вам понадобится еще одно лекарство. И в итоге у человека появляется дома аптечка. И чем больше аптечка растет, тем больше больной человек. Ну, как бы, если вы приходите домой, у человека там только я э, зеленка и бинт, то вы понимаете, что человек не болеет. Но если вы открываете там полно лекарств, во-первых, это стоит очень много денег. Вот я приходил, недавно мы с девушкой разбирались, мы выбросили, во-первых, всю ее еду, потому что большинство еды в холодильнике было несъедобное, в общем-то. И, а прикол получился в чем? Мы-то еду выбросили, а мужа не было. Я говорю, давай я приду, чтобы муж тоже был. А я пришел, он, она говорит, он, он скоро придет. Я говорю, давай подождем его. Он говорит, он может не скоро прийти. Давай мы сделаем, раз ты пришел, чтобы не тратить твое время. Я говорю, ну, хорошо, давай. И мы выбросили все в ведро мусорное. Муж приходит и говорит, вы, вы, в чем мы ее еду выкинули? Вы хотите, что хотите, делать? мы мою еду верните назад. А муж такой большой, спорить с ним опасно. Большой в смысле не роста, он, он вширь большой. И он не собирается там ничего с этим делать. И говорит, давайте забирать. Я говорю, слушай, давай сделаем так, давай сыграем в игру. Как раз мы уже выбросили все-таки мусорное ведро, неудобно. Говорит, давай, чтобы вы, вытащили, чтобы мы вы понимали, зачем мы это вытаскиваем. Он с подозрением посмотрел, но парень веселый. Говорит, ну давай, давай попробуем. Мы вытаскиваем там его любимые чипсы. Я говорю, давай, прочитай, что тут написано. Он говорит, зачем? Я говорю, ну там же написано для чего-то, чтобы кто-то читал, давай прочитаем. Прочитали. Э, там, ну, я сейчас не помню точно по номерам, Е-200 там, 380, это. Я говорю, а теперь в интернет. Интернет же есть, пользуешься. Что это такое? Какой-то бирдурдмол, мурдурдмол, там, вот это вот из этого состоит. Говорит, ничего, ни, ни о чем не говорит. Не, не останавливаемся, идем дальше. Бердурнул, мирдурмол. Включаем, смотрим. Это используется для того, чтобы э, делать для роста коров, чтобы коровы быстро росли им дают вот эту фигню, потому что они должны быстро вырасти и должны быстро зарезать в магазин. Я говорю, ты хочешь, чтобы тебя быстро зарезали в магазин? Нет? Зачем кушаешь? Он говорит: ладно, это в мусор, давай вот это. Мы разобрали где-то 5 продуктов, которые он вытащил из мусора и поняли, что этого есть нельзя. Я говорю, смотри, э -э, вопрос-то в том, очень простой, убрать, это привычка, не потому, ты ешь это не потому, что это тебе, ну, потому что нравится, не потому что это тебе нужно, потому что это ты сделал своей привычкой, сначала попробовал, понравилось, оно плохое, как, как мальчик в детстве, да, с пацанами пошел, покурил в, в туалете, Ему даже, может, не понравилось, но второй раз пацаны пошли курить, он опять покурил, а потом смотрит, отказаться от этого не может. Поэтому мы привычки вырабатываем сами, не от ума мы их вырабатываем. Привычка ходить к врачу, это фильмы ужасов Заканчивается всегда. Фильмы ужасов, зайдите в больницу, вот ребята мы брали ребят, приходили в больницу и делали съемки. Мы говорим, ну то есть, потому что молодые ребята не всегда реагируют на то, что я типа я мысль такая, и раз я не болею, то я никогда не буду болеть. И прыгать буду всегда вот так, веселый и счастливый. Я говорю, посмотрите на своих родителей и давайте мы сделаем для себя выводы. Пришли в больницу и брали интервью у людей, и говорю, как это случилось, что случилось с вами. Случилось там вот там одно, другое, вырезали почку, я теперь лежу, я дальше не знаю, как жить, что там будет, в общем, ни, ничего не знаю. Я говорю, а если бы у вас вернуть время это назад, ну, скажем, на три года, что бы вы сделали? И вот тогда люди говорят, оказывается, все знают, что нужно делать. Нужно убирать дурные привычки убирать плохие привычки за, не до, не после того, как уже что-то отрезали, а до этого. Поэтому наша деятельность заключается в очень простых вещах и, и очень практических. Мы знакомимся друг с другом, мы знакомимся с людьми, мы знакомимся и делимся теми методиками, которыми мы пользуемся. Причем мы знакомимся каким образом? Ты мне доверяешь или не доверяешь? Не доверяешь. Все, до свидания. Вы скажете, а как я могу доверять постороннему человеку? У меня есть встречный вопрос, а как можно не доверять постороннему человеку? Он что, вас обманывал когда-то? Или он вас как-то подводил? Да, но я ж могу с ним познакомиться, и он меня подведет? Так, познакомьтесь и сделайте так, чтобы он вас подвел. Разнакомьтесь и найдите себе такого. Пройдете 20 человек, у вас будет один друг. Но люди почему-то говорят, а вдруг он меня обманет? И не знакомится. Знаете, есть одна вот основа нашей методики. Она заключается в том, что вы, наверное, тоже принимали какие-то решения. В жизни принимали какие-то решения, да, и получили какие-то результаты. Иногда эти результаты вас удовлетворяли, а иногда не удовлетворяли. Это было плохо. Когда вы сделали ошибку, вот давайте, если кто-то там сейчас смотрит и есть возможность написать, напишите, когда вы сделали ошибку, когда вы приняли решение, что-то сделали и получили хороший результат, или когда приняли решение и получили отрицательный результат. Ну, или сейчас, или позже напишите. А я вам скажу сразу, что ошибка только одна у человека бывает. Когда вы приняли решение, это ошибкой быть не может. неважно какой результат вы получили. Потому что вы что-то сделали и получили из этого опыт. Вы будете знать, правильно это или неправильно. Ошибка это не принятие решения. Это когда вы боитесь что-то сделать. Это когда вы говорите, а вдруг что-то случится? Помните, я напоминаю всегда это произведение великое человек в футляре. Кабы чего не вышло, калуша одеть, вдруг будут лужи. Зонтик взять, вдруг дождь пойдет. И человек. Вот этим непринятием решений он еще других говорит, ты тоже этого не делай. В интернете я сейчас читаю, вы знаете, там кто-то иг игру какую-то новую завели. От этого дети умирают. Потом э, распространите всем, там какой-то бандит, там что-то в интернете, что-то ворует информацию. И люди, начиная защищать друг друга, э, думают, что они делают хорошее дело. Но возвращаемся к началу. Вы с кем хотите общаться? Тем, кто вас будет предостерегать? Я в свое время был тоже таким, я приходил в бар, в какой-то, я ж мальчик 90-х, и там было я не один был такой. Мы приходим в бар и столбим участок, не тот стул, на котором я сижу, еще два-три стула рядом, контролируем ситуацию. Приходит девушка с парнем, парень начинает что-то девушке говорить, я говорю, э, чего ты к ней пристаешь? Я начинаю защищать ее. Надо ей моя защита или не надо? Не вопрос. Чем больше выпил, тем больше защитником становишься. И потом смотришь, два человека дерутся, оба хороших человека, но они хотят что-то защищать. Вот когда мы начинаем кого-то чего-то от чего-то защищать, то мы сталкиваемся с тем, что э, потом с нами никто не хочет особенно общаться, потому что мало ли ты от кого сейчас еще кого захочешь защищать. Защищать нужно себя, защищать нужно свое понимание от, э, от тех Стереотипов, которые нам навязывает общество и навязывает большинство. Большинство, как говорил Бисмарк, не истину, а лишь мнение большинства выражает. Если большинство идет врачу и большинство болеет, нужно задавать себе вопрос, нужно ли мне туда. Надо мне туда или не надо? Это как бы я себе задаю вопрос. Я не говорю о вас. Вы сами решаете, надо вам туда или не надо. Но если вам не надо туда, то куда дальше? Дальше в интернет искать какие-то методики, тоже вы не знаете, помогут они вам или нет. Поэтому при помощи логики и здравого смысла я выбираю очень простые вещи, очень простые. И я выбираю людей, с которыми эти простые вещи делать, потому что на себя я не надеюсь. Я знаю, что я не поменяю сам свои привычки, я ищу тренера. Вы скажете, зачем нужен тренер мне? Давайте возьмем Майка Тайсона, помните был такой боксер? Он был чемпионом, которого никто не мог победить. Потом его тренер умер, и он начал проигрывать. Кажется, зачем чемпиону тренер? Ну вот тренера не стало, и он начал проигрывать. Он взял, конечно, себе другого тренера, но он уже выбрал себе тренера, которым он командовал, а не тренер им. Так вот, без тренера человек всегда проигрывает, потому что он себя со стороны не видит. Тренер нужен для того, чтобы человек помогал тебя увидеть со стороны. Меня, чтобы увидеть, мне нужен для этого тренер. И я ему доверяю, этому тренеру. Потому что если я ему доверять не буду, как Майд Тайсон, своему тренеру, я буду проигрывать в жизни. Вот вся наша деятельность сводится к очень простым вещам. Мы находим себе тренера. И мы находим лю людей, которые хотят с нами тренироваться в нашей команде. Тренировать хорошие привычки, убирать плохие. И мы доверяем друг другу. Просто доверяю. вот я доверяю людям, с которыми я работаю. Они говорят, ты, Саш, ты делаешь все правильно, у тебя вот есть вот это, вот это, вот это. Это нам не нравится. И тогда я начинаю включать мозги и думать, если вам это не нравится, то это, я могу ведь сказать, да пошли вы! вам нравится, не нравится, я все равно так буду делать. Но я буду проигрывать на этом. И я себе начинаю думать своей головой, что нужно пытаться что-то поменять в этой области. А поскольку жизнь не стоит на месте, она развивается, то каждый раз мне нужно что-то новое менять. Мне нужно открываться для чего-то нового. И переставать делать то старое которое не приводит к результатам по сути идет замена привычек я меняю свои привычки я это делаю ежедневно И я вырабатываю новые привычки вот завтра я собираюсь записать одно очень важное для меня видео кому интересно будет может быть интересно для вас потому что я буду очень сильно менять одну свою привычку и я еще поскольку я продвигаю канал в YouTube и здесь, я еще даю подарки тем, кто угадает, какую привычку я буду менять. Но я, естественно, задаю вопросы наводящие и угадать, в принципе, легко. Завтра я запишу это видео, смотрите, найдете. Так вот, подводя итог тому, что я сегодня сказал. Методик на свете есть неисчислимое множество и выбрать вы сможете только одним способом. И я так же сам. Я понимаю, что для меня можно это выбрать, подойдет мне или нет, и подойдет мне в первую очередь человек. Я ищу человека, который делает что-то хорошее для себя, и начинаю делать это вместе с ним, если мне это нравится. Если мне это не нравится, я не пытаюсь это делать. Даже, может, оно и хорошее, но я не пытаюсь это делать. Особенно, если это касается зарабатывания денег, тут много людей говорят, давай мы заработаем денег. Вот есть вот такие вот, Ты, типа там все равно же что-то делаешь, так давай хоть денег заработаем. Предложение хорошее, но когда я смотрю, что я уже из своего опыта, когда смотрю, что люди предлагают, как правило, люди, которые хотят заработать денег, они предлагают мне, чтобы я сделал что-то, чтобы заработали деньги они, как правило. Нет, я потом тоже заработаю, если сделаю то же самое, что они, но мне не хочется. Мне не хочется находить людей, которые бы зарабатывали для меня деньги. Мне хочется находить людей, которые зарабатывают для себя какие-то определенные хорошие вещи и благодаря этому могут заработать денег. Это мне хочется. Почему? Я вам объясню. Я не, не, не потому, что я ханжа и мне не нужны деньги. Мне нужны деньги, более того, я их зарабатываю и я сегодня потому и могу дарить подарки, потому что я зарабатываю. Но э, мне нужно правильное понимание ситуации, которую э, то, что я делаю. И нужно понимать что за ценности за собой это что что за этим предложением какие ценности стоят вот я вам скажу какие у нас ценности стоят у нас есть определенная категория ценностей которая не приходящая, которые за деньги не купишь и в принципе их всего три три ценности первое это здоровье то чем мы занимаемся вот этим я занимаюсь как я уже сказал вырабатываем новые привычки знакомимся с людьми Собираемся в двойке, в тройке и следим, чтобы эти привычки соблюдались, эти правила, новые правила. Не те, которые, по которым мы жили и которые нас привели к болезням, а новые правила вырабатываем для себя. Первое – это здоровье, второе – это люди. И я уже сказал, это привычки. Надо менять свои привычки, чтобы люди к нам хотели, с нами хотели общаться. Не потому что мы заставим или расскажем им про деньги, а потому что они хотели бы просто с нами общаться. А для этого существуют определенные правила, которые мы тоже вырабатываем. Это наши привычки, новые привычки. И третья, это привычка, это, третья ценность – это время. Если мы вот эти вот правильные вещи делаем, две, то третья ценность, она автоматически работает на нас. Время работает на нас. Большинство людей, не принимая решения, мы говорили о принятии решения, да? не принимая решения, они думают, что они выигрывают. Те, кто принял решение, я напомню, он либо выиграет, получит что-то, либо проиграет, но получит опыт. Он в любом случае выигрывает. Не приняв решение, ты не знаешь, какой результат ты получил. Проходит время, один день не принял решение, второй день не принял решение, третий день не принял решение. Потом ты смотришь, 10 лет прошел, прошло, а у тебя ничего не поменялось, никакого решения не принял, болезни прибавилось, людей убавилось. Ну или остались только те, которые были, и ты с ними уже пытаешься их терпеть, потому что у них характер бывает меняется не в хорошую сторону, но ты уже с ними как бы давно и менять их не хочешь. И проходит еще 20 лет, и ты такой старенький старичок, больной, брюсжишь, и понимаешь, что ты делаешь это не потому, что ты плохой, а потому что жизнь прошла, ты не успел ничего сделать. Непринятие решения – это самое большое – Горе у нас, который создает нам те фильмы ужасов, которые потом мы смотрим по телевизору удивляемся, как страшно. А я вижу ее в жизни. Я по, по телевизору не смотрю фильмы ужасов, я вижу ее в жизни. И тогда люди делают, желудок себе отрезают и делают себе какие-то совершенно непонятные вещи, но думают, что они делают хорошо. Вот я вам сейчас рассказываю, вы думаете, что я это придумал. А это не придумал, это реально происходит. Вы зайдите в интернет и посмотрите, как шарики глотают, как желудок вырезают. Это есть, это люди делают. Эти фильмы ужасов, которые происходят ежедневно. Поэтому, что я, ну, чтобы закончить наш, нашу встречу, у нас обычно 30-40 минут, встреча продолжается. И провожу их каждое воскресенье в 10 утра. У нас есть методика, которой мы пользуемся. И методика это включение собственных мозгов. Три, три ценности, над которыми мы работаем. Почему над людьми? Потому что люди портят нам настроение плохие. И если они нам будут по настроение, то здоровья у нас не будет. Не может человек быть здоровым, когда у него постоянно кто-то рядом есть, и кто-то ему портит настроение. Но никто не может нам испортить настроение, потому что, опять же, в это же мы выбираем, с кем общаться. То есть, вот эти все три ценности, здоровье, люди и время, они взаимосвязаны. Те люди, которые считают деньги ценностью, Ребятки, деньги являются инструментом для получения ценности, но эти ценности за деньги вы не получите. Эти ценности... Ну, здоровье можно что-то заплатить, чтобы жить в хороших отелях, питаться хорошей едой. Но, повторяю, если они не три вместе, не гармонично будут развиваться, то толку с того, что у вас будет много денег, мы знаем людей, у которых много денег, их еще называют богатыми. Богатый человек – это человек, которого Бог любит, которого бед мало. Когда у человека много бед, его называют бедным. И как мы знаем, что есть люди, у которых много денег, но бед у них не меньше. То есть деньги не несут богатства. Деньги несут просто много денег. Поэтому они являются инструментом. Они проявляют человека по ценностям. Они его проверяют. Но если у него плохие ценности, то он будет, ему нужна будет много охраны. ему нужно будет, И он будет жить в квартире, как в сейфе. И никуда без охраны не сможет выйти. Если такая свобода вам нравится, то тогда нужно зарабатывать деньги. Но если вы хотите ценности приобрести, то надо приобретать людей, здоровье и, собственно говоря, время принимать решения и делать что-то, чтобы время не уходило просто так. Пусть это будет неправильное решение, пусть это будет ошибка. Ошибки дадут опыт, и рано или поздно мы будем знать, как правильно. Но я знаю тысячи людей, сотни тысяч людей, я вижу их, которые превращают фильм ужасов каждый следующий день, не принимая решения. И они идут к врачу, они идут к целителям, они идут еще куда-то, а здоровье не меняется. Есть целители, которые цели, э, исцеляют? Есть. Конечно, есть. Но он один на тысячу. Попробуйте выбрать, не включая мозгов. Есть врачи, которые помогают реально наладить здоровье? Конечно, есть. Но их тоже один на сто или один на тысячу. Мы же не выбираем. Вот в чем проблема. Поэтому включайте мозги, друзья, включайте. Не умеете, подключайтесь к нам, мы вместе это делаем. То, что вы не видите у себя со стороны, вы увидите вместе с нами. И, собственно говоря, три эти ценности, как мы их налаживаем, это вопрос технический и это вопрос практический. Как технический, вы всегда можете об этом узнать, связавшись с любым человеком, который работает в нашей группе. А их уже очень много. И выбирайте людей, конечно, по своему восприятию, которые, которые, которые вы понимаете, о чем они вам говорят. Потому что большинство людей, когда выходят в тот же эфир, они говорят о таких вещей, половина из которых слов вы не знаете. Они говорят о методиках, которые вы не можете ни проверить, не узнать. Их проверять нужно, но можно проверять много методик. Но первое, чтобы, на что бы я хотел обратить внимание – это на то, чтобы включать мозги, прежде чем начинать какую-то методику. Это первое. А самое основное, с кем вы начинаете эту методику проходить. Не важно, что вы делаете, важно с кем. Сегодня есть... Я просто сталкиваюсь с методиками, которые сегодня в интернете... Я вижу, что они эффективны. Ну, в смысле, эффективны как? Много людей это делают. Но, глядя по результатам, что, к чему они приходят... Я, честно говоря, прихожу в ужас. Потому что люди нарушают здоровье, они приглашают людей, те нарушают здоровье, и они потом делают целые группы таких нарушителей здоровья. Вопрос в здоровье, он очень простой. Если у вас результаты улучшились, и вы их можете закрепить, то завтра вы сможете опять улучшить результаты и закрепить. Потому что сохранение и приумножение это является правилом восстановления здоровья. Сохранение и приумножение. Но если ваши результаты улучшились, закреплять вы этого не собираетесь, вы пытаетесь начинать других, улучшать другим результаты, не факт, что у них будет то же самое. Ничего не действует на всех одинаково. Поэтому, опять же, возвращаемся к началу. Логика и здравый смысл. Привычки, которые нужно менять для того, чтобы менялось что-то в жизни. Я на этом, пожалуй, буду заканчивать. У нас 40 минут скоро наступит, чтобы не, отвлекать весь, не отбирать весь, весь ваш день. Как я уже сказал, завтра я буду записывать ролик, видео по, по той привычке, которую буду менять я, решению, которое буду принимать. Я сделаю такой тест, чтобы получил кто-то подарок. Ну Будет такая, такой вопрос, на который тот, кто правильно ответит, получит подарок. Приходите завтра. А... И на следующее воскресенье мы планируем с друзьями начинать на ютюбе проводить школы здоровья, чтобы не один вам вещал тут, а будут на которых врачи, серьезные врачи, известные врачи, будут на которых люди, которые пользуются методиками этих врачей, и будут они говорить о результатах своих. То есть, как сказал Михаил Михайлович Жванецкий, прежде чем идти к врачу, неплохо было бы пообщаться с его пациентами, посмотреть, какие у них результаты. Так вот, мы решили сделать такую школу здоровья, объединить эти возможности, то есть, на которые будут врачи рассказывать о методиках, и люди, которые пользуются этими методиками, будут говорить о результатах, какие эти методики дают результаты. Вот если вам это интересно, подписывайтесь сюда на канал, на канал в YouTube, находите, находите мой канал, подписывайтесь. Там будут эти, эти школы здоровья каждое воскресенье, мы будем их проводить. Мы хотим сделать это такой доброй традицией, потому что в конце концов включать мозги нам, кроме нас, никто все равно не сможет. А для того, чтобы и они включались, нужно смотреть на то, что делают другие и как у них это получается. Вот эта школа как раз и будет для того, чтобы можно было с этим разобраться. Если есть желание, подписывайтесь. Если нет желания, не надо подписываться. Есть сегодня очень много методик разных. Главное, чтобы эти методики не превратились фильмы ужасов, поэтому включайте мозги, будьте с нами подписывайтесь на канал, я э, каждое воскресенье буду в 10 часов проводить школу. здоровья, как и прежде хорошего вам настроения, хорошего дня и любите друг друга и не болейте